всем привет, с вами я мезокстина 2 и вы перешли по данному видеоролику если вы забили поиски как установить файлы вообще модели игроков орудия и тому ну, оружие и тому подобие давайте начнем первое у нас это будет ну, давайте так вот сюда вот модели оружия как установить модели оружия <coughs> находим вот так куда-то Допустим, надо нам установить. Какой ружки-то у меня нет. Так, ну давайте эту. Так. Вот. Скачиваем с этого сайта. Списывайте. Okay, Al. Сейчас Chaal. Дал mm, бы... Defis.css.net.rum. Потому что оставлять я не, не хочу. Либо оставлю. Так. Скачать. Открывайте архив, если у вас есть винра. Видите, папук страйк заходите. Вот. <coughs> вот у нас это вот модейс. Заходите в Models сначала. Открывайте папку модель И вот это все скидывайте вот сюда. Зимните. Дальше. GFX. GFX. Так, давайте GFX. Так, в Давайте. Кумент. И вот это вот что, что такое. Вот. <клёжу> это устанавливается вот такое вот оружие. Теперь я вам покажу более простое. Допустим, АВП. Как устанавливать АВП? Так, это какие-то плохие АВПшки у нас. Давайте вот пятую с чем осталось. Вот, давайте это скачиваете. Так вот. Видите вот эти три файла у вас. Вы заходите в модель. Видно не сюда. Так, подождите. <coughs> заходите в папку. Так, эм, скидывать это все в коренную папку, которая находится на диске C. Вот так, вот сюда. Так, вот здесь. Вот это перекидываю сюда. <смех> <Вы> Меняйте все. <смех> Теперь э, я вам скажу, как э, надо. <смех> как надо устанавливать модели этого игрока. Вот. Ищите, заходите на сайт, ищите модели игроков. Ну, давайте вот.. Вот это вот. Скачивайте. Это мультик, да, мультик, мультик. Мультяшные такие. Так. Сейчас я сука, скачивается. Так, у меня скачалось. Заходите. В это плеер. Заходите в модель, модельки. Тоже. Ищи плеер. Ага. И вот это все папки, да, вот так вот берете, перекидываете, заменяете. Так вот. <coughs> вот. Вот. так вот устанавливают скины. Так что <coughs> заходите, подписывайтесь на мой канал. Так, pardon. Ставьте лайки. Вот. Я с вами пока что не причасаюсь. Давайте я вам покажу, что вот я установил. Так, что я установил? калашников новый. Вроде. а сейчас посмотрим. Так. Заходим. Ага, не дается сам это. этому. Назовем мне Екатеринбургский паблик. Так, какие мы там оружки поставили? М16? Да. М16 мы поставили, да? Чем мы там? Ну, ну ж нет. Сейчас нужно подождите. Забыл. Пойдем. Зрела. Ладно. <кхм> вроде, вроде. Так, сейчас с музыкой. Так это, ой, так это АВП. Секретно. <кхм> захотел все АВП подкрутить. Ветроки. Вот, дорогая ты наша. Вай, садистки, мультяшные. Так. Вот. Я вам доказал, что это все работает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И думаю, вам будет интересно, что я буду в следующий раз снимать. Может, я буду снимать э, КС Копейкой. Вот. Ну, короче, пишите свои идеи, что вы можете снять. Э, вот. Какие видеоуроки. Э -э.